Литературные литературные да, высшие литературные курсы литературного института. Значит, он в этом институте знакомится со своей будущей женой Дианой Кан. Он ее везет в Новокуйбышевск. соответственно, Диана Кан организует там литературное объединение. Соответственно, более-то и не было там ничего.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 А, считаю ли я ее своим наставником или тем человеком, который повлиял именно на мой выбор а, занятий литературы вряд ли, скорее всего. А, вот я ходила к ней, как-то вот обретала какое-то, как бы я называла это самостояние, может быть, да. И отличное слово, скажем. А, вот.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 Я вижу вашу книжку, которая называется «Вольница». Какого года она? Она нынешнего года. Она вышла э -э, в марте. В каком издательстве? Госпресс. Угу. Я знаю, это издательство. Простите что-нибудь из нее. Можно? Да, конечно. Хорошо, вас. Век мой китежный, отражение, Белооблако в озерце, От искристой воды свечение, От свет радости на лице. Углядеть я пытаюсь истого, Обмануться боюсь сто крат. Лишь вода золотится искрами. Кто то мне? Не отец, не брат. На твой берег пришла смиренная, Зорким солнцем всплыву с со дна. Будет истина сокровенная, преднабатная тишина, обнимание рассвета емкие, целование единиц пожар. Нам, земным, под небесной кромкою, улыбается светлояр, И сокрытый до дня заветного, предо мной три едино свят. Ты откроешься, семиветровый, мил сердешный, ой, китишь град, Стон набатный, как сон, срывается, с струит вода.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 У нас э, поразился вот чему органическому совмещению вот э, прославянских начал и э, христианской культуры когда, которая пришла несколько позже э, сочетание безоглядной веры во христа и лексику которая свидетельствует о том чтобы внимательно и э,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 Но вот эта гремучая смесь вызывает к жизни, э, как знаете, есть такое хорошее отглагольное э, существительное «искресание», То есть искрисать искром. То есть, значит, высекать ее. Вот это э, кресало, да, вот такое. А, вот, вот у меня стихотворение есть. Да? Простите. Как раз. Про предков моих.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 Люди хотят читать, читают иногда, попадается им в интернете что-то, да, вот наблюдают друг другу пересказывают. Ну, такая вот голубиная почта, я не знаю, как еще ее назвать, цыганская буквально. Вот слышала что-то, вот у меня сосед. Мне, кстати говоря, во дворе ждают часто. Да, ну, люди хотят читать. Но общее ее состояние, ну, какое вам видится, каким оно вам видится? Оно mm -hmm. такое, скажем.